Однако в заключении Минпромторга прописан не только традиционный для московского завода ассортимент Рено Аркана, Дастер и Capture, но даже Логан и Сандера, которые выпускались на ВАЗе в Тольятти. И это явно не ошибка. Вот прошлогодние заключения. Модели Рено России перечислены такой же единой таблицей, но местонахождение производства указывалось разное — Москва плюс Тольятти. Теперь же осталась только Москва. К слову, прошлогодние заключения еще действуют.